По поводу людей, которые там оставляют плохие отзывы и так далее. Один человек, абсолютно один человек, смотрите, один человек может задаться задачей или задаться целью и написать огромное количество негативных отзывов, где он только захочет. Но когда, когда человек другой захочет найти этот негативный отзыв, то он его найдет но смотрят ли о позитивных отзывах если эти позитивные конечно смотрите если сейчас написать там дуйко шарлатан дуйко негативные отзывы то будет там запросов допустим там 25 тысяч в месяц если написать деятельность дуйко положительные отзывы то будет 3000 скажите почему так люди устроены для того чтобы не разочаровываться нужно не очаровываться